Квартиры на бытхе по акции с уникальными условиями ипотечного кредитования в любом банке. Всем привет! И снова бытха. Квартиры по акции в жилом комплексе Ясногорская резиденция. Или резиденция Ясногорская. В общем, ФЗ-214 и особенности. Бизнес-класс 17 этажей. С 1 по 3 этаж апартаменты. С 4 по 17 этажи. Это статус квартира. Срок сдачи первый квартал 2003 2023 года. Премиальные материалы в отделке. Система оптимального микроклимата в помещении, панорамное фасадное остекление, пятикамерный профиль. Приватный двор с биометрической системой контроля доступа. Зарядная станция для электромобилей. Открытая терраса 170 метров. На третьем этаже зона отдыха для собственников. Резиденция Ясногорская находится на самом верху микрорайона «Бытха» особо по району рассказывать не буду, в правом верхнем углу выскочит ссылка, почему я выбыл район. Бытха, можете ознакомиться, будет более подробная информация. Вот так сегодня выглядит живой комплекс резиденция Ясногорская. Сейчас посмотрим придомовую территорию, взлетим на коптере, после посмотрим квартиры по самым интересным ценам и в конце видео озвучу уникальность ипотеки. Придомовая территория не сильно большая, но она есть. Будет тут все красиво, а когда будет красиво, и цена будет другая. Смотрите, как преображается после остекления. А еще когда и придомовую сделают, будет ну, вообще красотень. И то место все будет облагорожено, и этот вагончик уберут. В общем, будет красота. Но ну, красивый, красивый получается. Ну, и с этой стороны остекление тоже идет полным ходом. А в этом месте будет приватный двор с биометрической системой контроля доступа. О как! И открытая терраса на 170 квадратных метров. На третьем этаже зона отдыха для собственников. это по акции 34 метра. То есть заходим, тут зона прихожая, здесь гардеробная, гостиная, просторный такой санузел, его даже можно сделать поменьше, и зона кухни. Так, давайте еще покажу. Здесь будет зона отдыха, то есть все будет красиво. И тут застройщик тоже обещал все облагородить. То есть, строительные забор уберут, здесь все будет плющиком затянуто, еще что-то будет красивое. Вот, цена 8 840. Есть две квартиры зеркальные, 32 и 33. Тоже заходим, тут будет просторный санузел, и она студия. С одним окном, стоимость также по 260, с таким же видом, но, уверяю вас, после сдачи все будет красиво, а сдача первый квартал 23 -го года Ценник будет совсем другой. Тоже по акции 61.9. Планировка ну, такая, конечно, немножко бесполезная. Но цена тоже по 260. То есть тут, наверное, можно сделать. Дофиг да узнать, как можно сделать реально. Здесь кухня. Это гостиная, там гардеробная, наверное, да. И здесь еще одна целая комната. Но вид, тут поинтереснее, горы. Зелень, сквер бытха. В общем, тут целая комната. Только тут перегородочка будет стоять, потому что это уже другая квартира. Лифта два. Один уже в рабочем состоянии. И мы сейчас едем на да, седьмой этаж. Да? Лифт, по всей видимости, турецкий. Это тут с вентиляцией, скорее всего. Ну, в общем, неплохой. Зеркалом. Но вид-то с общего балкона тоже впечатляет. Смотрите, и море, как на ладони, и горы, и горы, ахун видно. А вот тут, напротив, скорее всего, будет новый сквер на 4 гектара. Вот это 31.4 тоже по акции. Санузел раздельный. то есть Здесь только горшок поместится. Здесь, наверное, сразу надо будет в душевую кабину заходить. 9550 ее цена. И в процессе монтажа появилось горящее предложение, поэтому видео старое. Планировка 34,1, хорошо планируется в полуторку. Цена 8 8,800, можно купить в ипотеку, возможен даже торг. У застройщика такая стоит 14 миллионов. Здесь будет кухонная зона, но что мне здесь нравится, это вот этот терхер, да, застеленный То есть целая комната с видом в зелень, с видом на живые гаражи. Ну, то есть, понимаете, да, комната целая тут умещается, помещается здесь, здесь, в кухне, еще балкончик. Тоже балкончик застекленный, где-то вот тут будет стоять перегородочка. Вот так выглядят жилые гаражи на Бытхе. Двигаемся дальше. Десятый этаж, 37,2, с видом на море по сниженной стоимости. Есть, заходим, с правой стороны прям просторный такой санузел. Здесь я вижу зону прихожей, какой-то шкаф, наверное. Здесь кухонный гарнитур, И вот это все помещение, кухня, совмещенная с гостиной. Давайте вот так еще покажу. А здесь можно организовать спальное место. То есть, наверное, раскладной диван сюда поставить, двуспальная кровать сюда вряд ли полезет, с видом на море. И здесь будет перегородочка. И где-то вот в этом месте будет перегородка ну то есть в принципе под кабинет под спальное место спокойненько можно тут организовать Десятый этаж вид на море стоимость 12 500 такая же у застройщика на седьмом этаже стоит 14 с половиной миллионов это десятый этаж более-менее путевая планировка просто потрясающий вид на горы и на море но здесь вот внимание цена это, конечно бесполезный коридор здесь наверное это гардеробная будет, совмещенный санузел. Ну, по крайней мере, вот это помещение можно зонировать. Да? То есть это кухня-гостиная, это спальня левее. В этой планировке есть балкон. Ну, по цене, конечно, интересно. Сейчас озвучу. Вместе посмеемся. И, допустим, если это спальня, со спальни уже можно будет зайти так, в такую валную зону, да? Либо это тоже можно сделать там кабинетом или спальней. Но вид просто потрясающий. То есть тут, короче, целая комната выходит, да? Либо кабинет, на мой взгляд. И вид. Напишите в комментариях. Посмотрите, как красиво. Сквер Бытха. жилой комплекс кисворот. Здесь будет новый сквер на 4 гектара. Видно. Гора В общем, вот эта квартира на 10 этаже стоит по 340. На 9 этаже по 380. А вот на 8 этаже вообще по 306. Вид намного не изменится. И это же планировка 65,6 только на 8 этаже. Разница в цене большая, да, 306 за квадрат и 380, понимаете. А разницы в виде я практически не вижу. А вы? Пользуюсь случаем, хочу напомнить про квартиры в жилом комплексе Моревидово. Статус квартира. Есть квартиры от 6 миллионов 600 тысяч за 25 метров с ремонтом и балконом. Есть 27,5 метров за 7 миллионов 900 тысяч. Есть с ремонтом 36 метров с хорошим ремонтом и панорамным видом на море за 14 миллионов. Для сравнения, в жилом комплексе резиденция Ясногорская 37 метров на седьмом этаже без вида на море стоит 14,5 миллионов. То есть выгода очевидна. Процентная ставка на резиденции от 7 годовых. Причем в любом банке. Но есть очень приятная, уникальная особенность, которую могу озвучить только по телефону, которая появится на ваших экранах. Поэтому звоните, пишите. С удовольствием отвечу на все вопросы. В поддержку данного видео поставьте лайк, ведь это совсем не сложно. И если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. И подпишитесь во все соцсети, чтобы не пропускать интересные предложения. На ну, у нас на сегодня все. С вами был канал Volks3. До новых видео. Пока.